Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Закрытое тестирование обновления 0.11.0 Я так понимаю, это у нас первое обновление, которое выйдет в 2022 году Ну, то бишь, после нового года Сейчас выйдет новогоднее, где у нас из раннего доступа выйдут немецкие линкоры И в следующем получается обновление Это уже в январе в ранний доступ пойдут паназиатские крейсера, сразу с 5 по 10 уровень, все корабли у нас будут в раннем доступе Будет добавлен в честь события постоянной камуфляжи «Шелковый рассвет» для паназиатских крейсеров 7, 8, 9, 10 уровня И еще для одной девятки, ну, наверное, одна из девяток это будет, ну, премиум корабль, скорее всего Так, название этих кораблей тут читать, знакомиться с ними не будем, про них я уже видео делал. Также в игру будет добавлен флаг и Ипаназии, часть первая, нашивки Узел Дружбы и Золотой Дракон. Ну, я не знаю, кому-нибудь вообще вот это интересно, флажки вот эти вот, нашивки какие-то. Я как-то на них вообще внимания не обращаю, ну, есть они и есть. Ну, может, кому-то это и интересно, это его личное дело, мне кажется, это вообще бесполезная какая-то... Фишка. Будет обновлен порт дракон. Также нас ждет в этом обновлении асимметричный бой, на который в игре у нас уже был. Сейчас посмотрим, в каком формате он у нас сейчас в, в, в этот раз в игре будет. Так, в обновлении вернется асимметричный бой. Временный тип боя с неравномерным разделением кораблей по командам. То есть, да, одна команда, в которой меньше кораблей, они, вы, ну, выше уровнем, да, вот здесь у нас будут, получается, девятки-десятки сражаться с командой против семерок и восьмерок, то есть, да, и команды, которые корабли выше уровнем, их будет меньше количественно, чем кораблей уровнем ниже, да, вот, к примеру, девятых десяток будет от 6 до восьми кораблей в команде, Семерок-восьмерок от 9 до 12 штук в команде. Для участия на кораблях 9 и 10 уровней потребуется временный ресурс, боевые жетоны. Жетоны можно будет заработать за выполнение боевых задач, участвуя в том же асимметричном бою, только уже на кораблях с 7 по 8 уровень. Арендные суперкорабли в случайных боях. Ну смотрим, да, уже в случайные бои хотят вести эти супер корабли, да, то есть они сейчас как бы протестировались у нас в ранговых боях Ранговые бои вообще сделали каким-то экспериментальным полигоном, то у нас сначала там подводные лодки испытывали, потом в рандом они пошли Теперь супер корабли по той же цепочке, сначала в ранговых боях, теперь в рандом как мы уже рассказывали, суперкорабли и их механики, с учетом интереса к ним, могут стать полноценной частью игры. В будущем мы хотим продолжить уже существующие ветки суперкораблями, помимо... Логичности такого продолжения Мы также считаем, что из-за превосходства Суперкораблей в ТТХ над своим предшественником Суперлинкоры не вписываются В 10 уровень Это большой и важный шаг для нашей игры И основываясь на нашем предыдущем опыте Мы планируем тщательно протестировать их да? Суперлинкоры не вписываются Ну суперкресера походу Вписываются с супер -асминцами. Мы внимательно анализируем не только полученные данные, но и ваш фидбэк. И текущий ранговый сезон показал, что суперкорабли вписываются в текущую концепцию игры и были тепло приняты игроками. что-то я не понял. То сначала пишут, что суперлинкоры не вписываются к десяткам, а дальше, да, что уже в игру... Ну, в игру может и вписываются, да, а вот на десятый уровень вообще никак не вписывается. Не, ну, если делать их, да, чтобы не было такого засилия много суперкораблей, какое-то ограничение. К примеру, там, два суперкорабля на команду, не знаю, ну, по-любому по по какое-то ограничение будет. А то все как сядут на эти суперкорабли корабли, на десятках станет играть уже не так интересно, особенно на крейсерах. Так, поэтому начиная с обновления 0.11.0, тестирование суперкораблей продолжится не только в ранговых боях, но и в кооперативных, но еще и в случайных. То есть ждем обычный рандом. Случайные бои это самый популярный тип боя в игре, который позволит нам наилучшим образом оценить текущее состояние супер кораблей и продолжить дорабатывать этот важный для развития игры контент. Помимо этого случайные бои имеют отличный формат от ранговых сражений 12 на 12, поэтому немаловажно протестировать суперкорабли именно в нем, ведь такой формат значительно меняет темпы, плотность боя и эффективность суперкораблей может измениться. В обновлении 0.11.0 суперкорабли можно будет получить в аренду из случайных наборов в Адмиралтействе, а в боях будут действовать стандартные ограничения по классу и уровню на количество кораблей в бою. Ну, как я и предположил, да, что будет какое-то ограничение. Так, дальше. Следующая у нас тут информация, это изменение подводных лодок. Да, все, все никак подводные лодки не донастроить, чтобы они у нас для обычной прокачки. Добавились. Ну, возможно, разработчики боятся, да, все-таки будет много недовольных. Ну, а от этого никуда не денешься, какие бы изменения не делались, даже хорошие, не знаю, ну, а как, да, плохие смыслы разработчикам делать, по-хорошему тоже нет, да. Зачем игроков из игры отваживать, так сказать. Ну, пока что, да, видать, взвешивают за и против. Ну, не знаю, столько Времени столько сил в это вложено, что ну, рано или поздно, я думаю, все-таки они в игре появятся уже да полноценные ветки. Ну пока что еще об этом ничего не известно. Так, теперь подлодка так, обновлена механика акустического импульса и торпед. Теперь подлодка может одновременно поддерживать акустический импульс на нескольких кораблях противника. Да как торпеды будут? А, ну, то есть, да, в один отправил торпеды, в другой отправил, потом, да, там импульс туда повесил, сюда повесил, то есть там стреляешь на все четыре стороны. Акустические импульсы, попавшие в корабль, теперь делятся на активные и неактивные. После пуска торпеды наводятся Торпеда на активный по сектор попадания импульсом и продолжают наводиться на него, если он станет неактивным. При этом выпущенные торпеды не могут быть перенаправлены на другую цель. Активным считается только последний, попавший по кораблям противника, акустический импульс. Если на корабле есть активный сектор попадания импульсом и на него наводятся торпеды, то при попадании импульсом по другому кораблю... Он станет неактивным. А, Какая-то, блин, это, да? Билибернистика. Если на корабле есть активный сектор попадания импульсом, и на него не наводятся торпеды, то он исчезнет при попадании импульсом по другому кораблю. Эти изменения не позволят подводным лодкам менять цель наведения торпед, но в то же время дадут им возможность эффективно противостоять сразу нескольким... Противника. Да, то есть, если мы в один... То есть, последний импульс у нас считается активным, но торпеда при этом наводится на предыдущий неактивный импульс, да? То есть, чтобы нельзя было целью вот так вот поменять. В общем, ладно, надо потом будет разбираться. Проще, когда уже поиграть и там посмотреть. Так, изменение заметности. Подводная лодка, находящаяся в рабочей глубине, теперь может обнаружить корабли в дымах на дистанции гарантированного обнаружения. Корабль, находящийся в дымах, теперь может обнаружить подводную лодку в рабочей глубине с дистанцией гарантированного обнаружения. Ну, дистанция гарантированного обнаружения, это у нас, ну, 2 километра получается, ну, и меньше, естественно. Так, исправлена ошибка, из-за которой на подводную лодку действовал 20-секундный штраф заметности после использования сонара. Исправлена ошибка, из-за которой после стрельбы из ГК в дымах увеличивалась заметность корабля для подводных лодок. Добавление контента. В обновлении 0.1.0 в игру добавлено достижение «Малая энциклопедия флота», «Средняя энциклопедия флота» и «Большая энциклопедия флота», которые станут наградами за участие в специальных портальных активностях, а также достижениях за участие в одноименном событии. Детали будут опубликованы позднее. Будет добавлен постоянный камуфляж «Грифон» для... Британского линкора. Ой, линкор, извиняюсь, крейсеры 10 уровня, который у нас за уголь продается, который позже станет доступен за клановые жетоны. Также постоянный камуфляж для. А, блин, этот флажок, не помню, да? Пан-европейский, пан, пан пан-азиатский, не знаю, короче. Юкон называется линкор. седьмого уровня он у нас, для него тоже у нас тут какой-то камуфляж будет также постоянный камуфляж корабль черепаха для Чангму. это по эсминец девятого уровня командир Ю Сансин <gż _Connie> какие-то флаги так год тигра Хабаров хороший. Гроссер Курпюр Атлантика, ФР25 а также флаг и нашивка символы Юкона командир Петр Градов эмблема магистр коллекционер за коллекцию в 500 Кораблей. блин 500 я не знаю сколько у нас в игре кстати сейчас кораблей ну получается уже больше чем 500 раз есть какая-то за это уже даже награда ну вроде вот все про это обновление смотрим дальше новости еще не заканчиваются также в обновлении 01011 произойдет из изменение с Джузеппе Верди это итальянский линкор ну, понимаю, который еще, наверное, тестируется. Ну, тут изменения немного, но неприятное, кстати. Время действия дыма -генератора полного полнохода будет уменьшено с 80 до 60 секунд. Ну, понятно, гилет, гилет потихоньку. Ну, и в конце здесь, ну, или так, в заключении, скажем, немаловажная информация. Состав и вероятность выпадения предметов из новогодних контейнеров. Так, контейнер, извиняюсь. Контейнер «Новогодний подарок» будет содержать одну из следующих наград, и теперь написано «Процент вероятности выпадения этой награды». Премиум или особый корабль, включая редкие корабли, а также корабли 10 уровня со слотом в порту и командиром с 10 очками навыком 2,5%. Ну и тут поделено у нас. Корабли с 5 по 7 уровень вероятность выпадения 2%, корабли с 8 по 9 уровень. Вероятность выпадения 0,4% И корабли 10 уровня, а также редкие корабли Вообще 0,1% То есть ну, из маленьких новогодних подарков Корабль, конечно, вытащить крайне сложно Так, 500 дублонов, 5%, 2500 угля <coughs> Извиняюсь Ой, столько много слов, что аж горло уже дерет так, 2500 угля, 7% вероятность выпадения 30 дней корабельного премиум аккаунта, 1%. Ну и дальше уже пошли камуфляж, сигнал на это смотреть не будем. Так, посмотрим теперь вероятность из контейнера большой новогодний подарок. Здесь уже шанс гораздо выше, премиум корабль общая вероятность 9%, да, ну и опять это также поделено, с корабли с 5 по 7 уровень 7%, корабли с 8 по 9 уровень 1,5%, корабли 10 уровня вероятность 0,5%, то есть да, здесь корабль 10 уровня вероятность, чем к примеру у обычного новогоднего подарка, аж в 5 раз выше, но все равно крайне маленькая. 1500 дублонов 5%, 7500 угля 7% и 90 дней корабельного премиум аккаунта 1%. Дальше опять пошли камуфляжи, флажки, это неинтересно. Так, контейнер гигантский новогодний подарок, здесь ну, 16% шанс выпадения... Корабля. Да, в целом уже неплохо, но, конечно, по большей части это будут корабли низкого уровня, то есть с 5 по 8 12%, с 8 по 9 уровень 3%, и корабли 10 уровня могут выпасть с вероятностью 1% половиной тысячи дублонов. Ну, дублоны, уголь, да, и премиум аккаунт не меняется. Процент точно такой же, только что больше количества, да, там в первом, в обычном подарке 500 дублонов. В большом 1500, здесь у нас уже 2500 дублонов, та же вероятность 5%. Уголь тоже 7%, но уже половиной тысяч. И полгода премиум аккаунта, да, весьма... Недурно, так сказать, но также 1% у нас вероятность, что это выпадет и нам повезет. Так, дальше почитаем. Вероятность получить конкретную награду из группы одина одинаково для всего имущества в группе. если вам выпадут группы предметов корабли, вы получите корабль, которого у вас нет. Да? Ну, если мы знаем, то есть если выпадает из этого корабля корабль, который у нас в порту уже присутствует, контейнер автоматически заменяется, ну, визуально, как бы, на суперконтейнер, и из него выпадает тот корабль, которого у нас нет. Вероятность получить корабль из суперконтейнера определенного типа неизменна. Если у вас есть все корабли определенной группы, то вероятность его выпадения распределяется между группами с кораблями, которых еще нет в вашей коллекции. Если у вас уже есть все корабли из списка и вам выпадет предмет из группы кораблей, вы получите следующую компенсацию. 250 стали это для контейнера новогодний подарок, 750 стали большой новогодний подарок и 1250 единиц стали из гигантского новогоднего подарка. Содержимое контейнера определяется случайным образом при его открытии, исходя из указанных выше вероятностей. Заданная вероятность не означает, что открыв определенное количество контейнеров, вы гарантированно получите желаемое содержимое. Для контейнеров новогодний подарок большой. Ну, короче, для всех контейнеров действует механика гарантированного выпадения, если вам ни разу не выпадет группа корабли, То после открытия заданного количества контейнеров определенного типа, в следующем контейнере этого типа, вы гарантированно найдете награду из этой группы. То есть, да, теперь будет гарантированно ну, при определенном количестве открытия. Контейнеров гарантированно хотя бы один корабль Какой-то у нас выпадет, да, ну цифры Конечно весьма велики То есть для обычных новогодних Подарков это 99 контейнеров То есть мы открыли 99 штук Нам корабль не выпал И в сотом контейнере обязательно будет Какой-нибудь прем Ну или не прем, да, может акционник Который С 0,1, сколько там 0,5 Да Десятка из обычного подарка выпадает Так, для большого новогоднего подарка 26 контейнеров То есть в 27 будет корабль Если их не было в 26 предыдущих И гигантский новогодний подарок Это, ну, поменьше хотя бы цифра значит контейнеров То есть 14 открыли, ничего не увидели Открываем 15 И вуаля, там обязательно будет корабль Пятого уровня, радуемся, идем в бой Играем, получаем удовольствие да столько сарказма так, список кораблей. Ну, озвучивать здесь смысла нету. Единственное, да, если по десяткам пробежаться, десятка в контейнерах это у нас немецкий авианосец Макс Имельман, британский линкор Фандер, также и, и, французский эсминец Марсо, японский эсминец Хейте, э, европейский эсминец Смаланд, американский крейсер Салим. Итальянский крейсер «Наполи», японский крейсер «Ясина», советский крейсер «Москва» и советский крейсер «Смоленск». Это вот, да, те десятки, которые могут с очень маленькой долей вероятности выпасть из контейнеров. Ну, так что тут кораблей, да, много. Девяток, да, Миссури можно, к примеру, вытащить, Джорджи, Джан Барта, тоже корабли достаточно хорошие, на которых можно с десятками тягаться на равных вообще без проблем. Ну и много там, да, восьмерки, всякие девятки, шестерки, пятерки. В общем, ждем Новый год, не знаю, кто будет, да, тратиться. Ну, единственное, хорошо, что эти контейнеры можно покупать за голду. Голды у меня в игре есть, так что я не буду тратить реальные деньги. Куплю себе пачку гигантских контейнеров, ну, тоже откроем вместе, посмотрим